Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале Сочи ЮДВ. С вами сегодня снова Вячеслав. Чуть-чуть у нас погода вроде бы тепло, но намечается дождик. Я сегодня на одном из таких, можно сказать, элитных-элитных поселков. Может быть, вы слышали. На нашем канале, в принципе, уже было такое видео. Вот. Но сегодня я хочу свое видение про него рассказать. Рассказать, что это за коттеджный поселок. И почему он ну, элитный. Просто скажу вам, где он находится. Давайте вот продемонстрирую. Вот такой у нас вид прямой. А по левую сторону у нас... Кудепста, по правую сторону у нас Коста. Мы находимся между Костой и Кудепстой, прямо посередине. Это у нас Сухумское шоссе. Вот. И вот такой участок на 23 дома у нас будет выстроен. Почему элитный? Объясню. А, само место расположения. Просто. Ну, даже слов не буду говорить. Посмотрите. Прямой вид на море. Позже я вам покажу на макете Что из себя представляет дом Чтобы вы понимали, даже с первого этажа Не с первого, с цокольного этажа У вас будет прямой вид на мой С любого этажа дома будут четырехэтажные Плюс у них очень большое помещение Идет техническое В общей сложности до 700 квадратных метров каждый дом Земли от 5,7 и до 6 соток земли у каждого дома и даже на 4 этажа у каждого дома будет свой лифт что тоже немаловажно для людей кто не любит подниматься по лестнице каждом доме будет свой лифт у каждого дома будет инфинити бассейн 15 на 4 метра полностью инфинити с прямым видом на море. По по работам сейчас ведутся укрепления Получается опорных стен Вообще здесь опорные работы пока ведутся Но для понимания У каждого дома будет По 60 свай 820 ну, а, Такие я только видел На одном коттеджном поселке И то это была Такая, скажем Передача как Его застройщики купили И они не сами делали Это было сделано еще в советские времена Сейчас обычно идут а, сваи по, ну, как они называются, сороковки. Здесь 820 820-е сваи, и под каждым домом их будет до 60. Поэтому а, здесь очень все фундаментально. Спереди дома у нас будет реликтовый лес. Дальше у нас море, ничем не загораживаемое. А, у каждого дома своя территория, приватная причем. Это я опять же вам покажу Потом на макете Расскажу Здесь я вам просто хочу продемонстрировать Насколько ведутся работы Каждая свая забитая Каждая опорная стенка Каждый метр Здесь приезжают проверяющие органы Проверяют, чтобы все соответствовало Вообще стандартам Чтобы здесь не было отхождения От гостов И все строилось только по стандартам ну, Здесь дома будут Полностью монолитная, Цельно монолитная такая конструкция. Вот. Но ну, так как здесь опять же ведутся работы, настройку мы с вами сейчас по-любому не попадем. Вот. Давайте я предлагаю пройти к макету. И в, на макете мы уже вам полностью подробно все расскажем. Вот. Продолжу видео с макетом. Продолжаем видео. Сейчас сзади меня у нас офис продаж это у нас будет заезд вообще в любой дом, в дороге здесь у нас заезд и даже с заезда ну вот вот так у нас получается видовые характеристики вы заезжаете как я и говорил, с каждого участка ну, с каждого места а в доме вы будете наблюдать вот такое море а сегодня чуть-чуть такая дымка опять же, повторюсь, начинается дождик поэтому ну Сливается море с небом, и точка горизонта у нас уходит дальше. Но тоже есть своя прелесть на самом деле. Тем, что вот в такую пасмурную погоду, когда пройдет дождь, вода, воздух очищается и просто он не просто прозрачный, а знаю, кристально прозрачный. И воздух чистый-чистый. Ксения, это я. Давайте мы проходим на макет наш. И получается у нас вот такого плана дом. Мы с вами сейчас наблюдали вот эту часть. Эта часть у нас как раз и была технической. Вот они бассейны. Это у нас инфинити бассейны да, с переливом. 14 на 5. Угу. Вот. А здесь ну, вот она, зона патио, такая кухонная зона. Вся мебель итальянская. Вот. Это все у нас предоставляет сам застройщик, правильно? Да, все О. входит в стоимость наших домов. Да. Вся итальянская мебель э, была специально заказана под наш субтропический климат марки Royal Family, э, где комфортно можно посидеть вечером у костра, э, посидеть с, друз с друзьями в беседке, приготовить что-нибудь вкусненькое, полежать да. у бассейна, заниматься э, йогой да. йогой и также насладиться просмотром фильмов прямо у себя на да, крыше. Вот То смотрите, есть, обстановка домашнего кинотеатра. Пусть это и в мини, но это у нас такой кинотеатр. Вот, а, можно напрямую смотреть и фильм, и море. Например, да. фильм «Челюсти». Для тех, кто любит такую классику. Вот он лифт, о котором я вам говорил. С цокольного этажа вы можете также на лифте на любой этаж подняться и опуститься. Здесь у нас в задней стене, ну, в этой стене получается и лестница также. Вот. А по конструкции вот, этажи у нас начинаются с этого. Правильно? Это первый, второй, второй и третий. А здесь у нас цокольный этаж. Да. В цокольном этаже, в принципе, планируется сделать там... Ну как, сауна, по задумке сауну, да, видно да. вот. Но опять же, это все на выбор покупателя. Если человеку там, в принципе, нужно что-то другое, это все Должно, делается, да, конечно. конечно. Но, по задумке просто застройщика у нас здесь я как раз сауна с прямым видом. Опять же, я говорю, прямой вид у вас на море. Посидели в сауне, вышли, нырнули в бассейн, наблюдаете сразу вот с инфинити в море. Можно опять выйти, там зайти на ту же самую кухню. Вот, перекусить и дальше наслаждаться жизнью. Вы же в Сочи. ну По конструктиву, да, опять же повторюсь, здесь у нас будет... у нас где кухня? Каждый этаж около 100 квадратных метров на каждом этаже, где с легкостью можно распланировать для большой семьи любую удобную планировку для вас индивидуально, да. так как мы сдаемся внутри в черновой отделке свободной планировки. Свободной планировкой, но опять же, если есть свое видение, человеку, к примеру, он захотел сделать такой-такой-такой со своим проектом, все это можно обговаривать за строчками, все это да. делается. Поэтому, если у вас есть свой проект к этому дому, пожалуйста, все обговаривается. Если нужен дизайн-проект от застройщика, то же самое делайте, правильно? Да. да, Повторюсь, у нас вот здесь будет зона заезда. Также зона парковки. Да, да, Порядка четырех транспортных средств спокойно вот помещается отсюда. на территории представительского класса. Вход в дом на второй этаж. Вот так сделаю сейчас. Да, это макет. Он, в принципе, сделан ну как, на 100% Он вот полностью 100 соответствует да. Да, тому, как выглядит дом уже в конце, по итогу, для наших клиентов. То есть все, что мы видим на, на макете, озеленение, освещение, полностью отделка, внешняя фасада, вся инфраструктура, лаунж-зоны, все это ходит в стоимость. Также, что касается бассейн, мы его делаем под ключ, со всеми установками максимальной комплектации, то есть все для удобства наших клиентов. Ага. Ну и также повторюсь, так вот, давайте технически, то, что мы сейчас с вами видели на улице, это идет как раз сейчас техническая зона, правильно? Да, вот. то есть то, что у нас общая площадь дома 460 квадратных метров, помимо этого еще дополнительно со стороны летней кухни открывается дверь, и внизу под зоны отдыха, у нас дополнительно 250 квадратных метров То есть вот Бассейн в разрезе Раз, уровень, два И здесь Высота каждого уровня 2,90 вот, Еще раз повторюсь Под каждым домом от 60 свай Поэтому монолитная Такая Полистите. надежная конструкция да. Спуск, получается, вниз Также имеется да, Вы спускаетесь в технический этаж Но опять же, технически это условно Вы можете там сделать себе Тот же самый тренажерный зал С видом Здесь также вы можете К примеру, вы захотели сделать окна Пожалуйста, сделали окна Сделали себе огромный тренажерный зал И Стоите на беговой дорожке с видом Опять же, вот на море. Хм. Вот там у нас море. Еще раз повторюсь. И вот так по беговой дорожке вы бежите вроде бы вдаль, в море. И, в принципе, отсюда убегать не надо. Вот, здесь э, нужно да, наслаждаться проживанием в наших домах, да, концепция, концепция с... таких домов, на самом деле, да, в Сочи, ну вот, э, Ксения сказала, всего 23 дома, и все они только здесь, <laughs> таких больше домов нету. 23 Причем, дома на всю Россию. Да, локация, локация просто бомба, а, ну, в хорошем, слове, в хорошем смысле этого слова. А, по скажем так по району у нас сейчас хоста это максимальная застройка сюда вливается просто колоссальное ну, количество денег у нас только на набережную рядом вот на набережную будут выделять 5 миллиардов вот, да вот такие суммы 5 миллиардов на набережную поэтому а те люди которых у которых будет здесь свой дом они могут пользоваться этим пляжем но опять же 5 миллиардов на набережную. Это просто колоссальные деньги, чтобы вы понимали, да. И поэтому, я еще раз говорю, это у нас элитные дома, очень элитные. А соседство будет здесь ну, только у с у такими с... же людьми. Да? да, у нас на сегодняшний день уже соседство соответствующее, все полностью Сухумское шоссе, здесь построены только коттеджи. Да, да никаких высоток перегораживать опять же вот этот вид приобретая дом вы будете сто процентов уверены что здесь никакого застройки никакой больше не будет здесь даже вот эти дома идут с очень-очень таким требованием чтобы строили только ну, как с, с, с такими жесткими рамками вот. и поэтому в этом плане здесь будет ну один из самых правильных проектов. Сам участок у нас, получается, проходит ну, не параллельно дороге, а чуть-чуть на -чуть наискос. И поэтому дома будут установлены не ровно в один ряд, а каскадом. И поэтому соседство, давайте я вам еще раз на макете покажу, соседство со, с, с домом у вас не будет потому что есть боковые окна и вы можете также смотря в эти окна пожалуйста если на макете рассматривать у нас эта часть дома будет смотреть впрямую на олимпийский парк в сторону адлера соседний дом уже не будет ограничить вровень у нас соседний дом будет да вот вот в таком плане да чтобы как раз не будет ну не будет закрывать вам вот этот вид да, Тем я... самым прибавляется больше приватности на территории у каждого дома. И э, вот этой закрытой стеной они абсолютно друг друга не просматривают. Также приватность сохраняется у каждого дома. дома Все да. верно. Вот, а, ну, опять же, э, скажу, дома э, не дешевые, но э, с каждым проданным домом цена здесь вырастает. С учетом того, что какая сейчас идет тенденция в Хосте, что здесь строится, что здесь будет, здесь цена квадратного метра только вырастает. И здесь также. Каждый дом проданный, следующий уже идет с надбавкой. Поэтому даже если вы будете инвестировать, ну как, если рассматривать это жилье как инвестпроект, то с каждым удорожанием здесь идет шаг в 20 миллионов только вдумайтесь 20 миллионов дома которые уже были проданы начинались от 150 это даже не средний сегмент я так скажу дома которые продавались по 150 миллионов уже были проданы следующий шаг был 170 170 проданы сейчас уже следующий шаг 190 Да, сумма не маленькая но Наконец этапа планируется, что сумма последних домов будет уже 500 миллионов. Суммы очень немаленькие но, как вы видите, это все к этому и идет. И суммы будут также, ну, то, что я говорю, так и будет. Здесь сумма квадратного метра только растет. Опять же, повторюсь, как из недавних моих роликов, мы находимся на точке на третьем месте в мире по продаже элитного жилья а это как раз у нас элитное жилье даже в нью-йорке дешевле площади чем у нас в сочи это обуслов, обусловливается тем что сюда вливается очень много денег именно с господдержкой сюда идет продолжение горнолыжных курортов у нас будет набережная улучшаться, у нас будет увеличиваться набережная. даже по проекту, чтобы вы понимали, у нас здесь будет свой насыпной остров. Проект, конечно, планируется не сегодня-завтра, но в планах, которые уже утвердили, вот здесь у нас будет насыпной остров. Ну, не как в Дубае Пальма, но то же самое будет похожего плана будет свой насыпной остров. И сюда очень много инвесторов заходят зарубежных, которые понимают, что здесь есть еще куда расти. Поэтому для людей, которые, которым интересно инвестировать как ну, с точкой прибыли, чтобы вырасти и взять, перепродать потом на нижней точке и потом перепродать уже на выше то это тоже очень классный вариант Суммы здесь а конечно другие и суммы прибыли здесь другие но и для жилья это просто очень шикарное место у вас будет море ну так скажем в пешей доступности вот застройщик не то чтобы взял на, свой, на себя такую ответственность у него будет своя дорога которая будет а, пешеходной тропинкой а, пешком вы можете с дома выйти и дойти до моря а, пляжи, как я вам уже говорил, будут обо оборудованы в пляжи вливается очень большая колоссальная сумма поэтому пляжи будут оборудованы а, что с той стороны, что с этой стороны здесь будут а, очень хорошие пляжи а, здесь у нас будет пешеходная дорога с каждого дома, выход, а, заезд на парковку на 4 места для жилья это место ну тоже очень классно конечно если человек который жил ну скажем так ну не у моря вот но хотел сюда переехать то как говорят дом мечты то это оно. это реально дом мечты потому что море вот до центра в любую сторону у нас проезд что туда что туда в адлер у нас там 10 минут до сочи у нас ну, тоже минут 10 и вы уже в центре Ну, 15 вот. До аэропорта 20 минут В любую точку мира можно уже улететь Красная Поляна Отсюда, ну, 40 минут на машине В любую точку города вы можете уехать Развязка, пожалуйста Плюс еще планируется у нас объезд Поэтому на Красную Поляну Скоро будет вообще проезд там, Ну, минут 20 Естественно, это не сегодня, не завтра Но те, кто вкладывается в свое будущее стоит рассматривать этот объект проект очень шикарный тоже сюда вливается очень много денег один из застройщиков у нас он с дубая и поэтому очень дорогие дорогостоящие материалы которые у нас здесь перестали ну, привозиться он в связи с тем что тоже как инвестор он сюда вкладывается и у него есть доступ на доставку этого материала, поэтому здесь очень будет много материала, которого уже на территории России мало завозит, завозит скажем так. Вот. У него есть э, свои связи и сюда будет вкладываться очень много такого материала, которого уже на, терри... на территории России нет. А здесь будет, поэтому почему и называется элитный? Здесь, э, ну, будет очень шикарный проект. Вот, наверное, опять же что-то я удлиняю наш ролик, вот. Наверное, стоит нам уже, так сказать, прощаться на этом видео. Если вдруг заинтересовало это видео, у нас есть, так скажем, визуализация не самих домов, а визуализация того, что будет внутри. Если заинтересовало, можете писать в комментариях, отправим. Вот. звоните также расскажу об этом проекте более масштабно приеду с отделом продаж ксении мы вам подробнее еще расскажем если вы в сочи можете приехать я вас заберу привезу сюда и мы здесь прямо на месте обсудим рассрочки если человек хочет здесь же взять себе к примеру для проживания пожалуйста рассрочки идут от 35 процентов 35 процентов и на три года без удорожания без повышения просто под 0% на 3 года. На 3 года. Представляете? Вот. Даже предложение очень шикарное. С полной суммой в договоре. Что тоже очень-очень скажем так, редко для Сочи. Человек приобретает себе жилой дом с немыслимым количеством метров до 700. Вот. С полной суммой в договоре. И с рассрочкой на три года. С первым платежом в 35%. Так что, ребята, ну, инвесторы, <связать> просто зрители, кто мечтал, пожалуйста, вот он ваш шанс. Ну, все-таки да. <связать> Задерживаю я видео. Ставьте лайки. Если кому понравилось, звоните, пишите, если кому заинтересовало. Вот. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, будете всегда с нами. С вами был Вячеслав, компания ЮДВ. До скорой связи.